если Здорово. Так, мы же вот там все прошло. и надо Ебать не набегал больше тебя, да? Бля, гнязь. Долгоюба, блядь. знаете что раньше на эти камеры мы снимали жуткую боль и огонь испытуемую Порю его! Ясно И Отдай, сука! Сука, блядь! блять, мяч, нахуй! Опять гаубица, блядь! Гаубица, Погнали! Да ебаный брат! Да встань высыл! Это мой уйди. Блять, я забываю Я думаю, мы одним твом не поместимся в одной кабинке. Да, с твоей жопой там поместишься. Ой, блять, молчи, ты дрещай будет. Ой, ну и проходи, блядь, вс сам. Стой, стой, стой, вот так, да? Okay. Нет, не так. Для начала вот так. И чё? И чё, может ты машинку убьешь? А! нахуеть все просил один ебать это кто тут? это что за еблет? я вылез ебалку еблет нахуй забрал. погнали нахуй мы высадку будем делать? на луну? да нахуй это ух ебать сколько бабла да ладно а свят только заметил блядь да ну нахуй я себе Ч, дамажить начали, пять? Ебать тут нахуй ну да, ну Это да. терминатор был, блядь, ёп твою мать Эээ, да -да. а, блядь, почему нет? Блядь, после чай, мы все прыгнули ну а менты там, вот там были, стели перекрыть дорогу, блядь А как открывать парашют? он сам откроется вот а -а -а. ну, а зачем ты ему сказал? надо было сказать это в 4 я не додумался кори! кори, кори! терминатор нахуй! блять! у нас джимбо наебнулся Блять, похули там так дохуя! Ah, помню, я новая... скидываю, я скидываю. Да как ты скидываешься, блять, ни фи уже и скидывает. Это самое. Есть у кого сумка? Ну конечно, у кого нету. Сумка для трупов, я надеюсь. Самое нужное. <roster>. Самое необходимое. Ой! Я просто мастер. Заебись, кидр горит, ему помню. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. опа. Помню, забрали. Ты <святый> <святый> я верну, вообще. Свято тоже. И джимба забрали, блять, ты один остался. Давай, короче, выкупаем. Ты сможешь, Серега, Серега, <святый> ты сможешь. Я верю в тебя. О, время, пошло О, спасибо. Нифига, <с Para> это чё блядь, за этот нахуй? Охренеть, это чё, из сплинтерсела вылез? Свертухи нахуй! Здорово на выход. Тебе хуин, там последний, блядь. Твою мать там тачка ФВР с плют там, блядская ярость. Иди нахуй. Нахуй иди. ха ха ха Сплинтер Сэл бежит! Да блять! Ха-ха-ха-ха! ебаный! Да вы ч, блять? Не ну понимаешь? Ребят, сейчас помогать будешь. Ай, блядь! Бля, когда этот хуру баный концерт, я уже хочу пострелять. Ааа, ты раз и блядь, стреляй. На, Стреляй, блядь, просто стреляй, Да я стрельнуть, Да, уже вс. Да, нет. Тут книги, блядь. Ну это феаст, брат. У нас много опыта получилось. Да. Я тут, блядь, купил круги. Так. Да, нет, нет. Так, минут другую иди, иди прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, иди, проходи. Я буду бля, это бля, ну это не Ну до... <k animations> no, давай Опускай Так, опускай Нет, опускай Ай, Я чувствую Мы не пройдём этот уровень Проходи Мери кубик Так портал Вниз и наверх туда поставить Я надеюсь Я не ошибусь Бля! Долба! Так надо тебе. Вот там, сука, стоит, блядь. Ничего делать не уможешь, Фидор. Я пойду чай, я повью. Ахуел просто в твоей. Урок доверия, блядь. Да это тебе, блядь, доверять ты. Как у нас. 3, 2, 1, 1, 2 раз. Давай, жми, короче, ебас. Так, вот эти, а Блядь. Поздравляю. Кап. Я выпрыгнуть не не могу. И смешное, и смешное. Ой, я почти забыл, когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать, кстати, это рассматривает... Охуеть! Плачевка! просто, в краю. Сет, ты был Тебя тоже. Ебанья! Где мы, черт? Ероры, нахуй! Никакого черта ты убил пилота! Я настрелил зону, это было а чё у вас анимация не работает? пилот. Хватит с нас у пожалуй. Так справишься. Блять, слушай, давай я создам. это пиздец. Тут, блядь, модельки просто телепортирует Какого черта? Ты что мне там раздираешь там нихуя нету. Он Как он тебя стоит, так Давайте, короче, буйте за мной. погоди, интересней же так. Так, что у нас здесь? А я уже знаю. Так, послушаем-ка музыку. Послушаем-ка музыку, да? Так, крой, крой, нет. крой меня, кройте меня, сейчас полетят. Сейчас охотник прибежит. Я тебе бля буду. Вон в дверь, да, смотри. Вот. Опа! Опа. Кто на меня нахуй? Какую дверь, блядь? Открытую, блядь, там где баба стоит. ну а жертвы! Не знаю насчет ролики, почему у тебя так? У меня запускалось супер, так? У меня просто рыгдовами ходите. И... Да, да. Тут есть пушки. Пушка. Да. О, лабиринт. Когда солнце с... садится, что-то там вест это. На юге и луна поднимается выста, блять, не помню. Звезды начинают... Эпер хуй знает как переводится в небе. И ветер... Will blow towards the ground. это я вообще не шарю как переводится. Блять, надо английский подтянуть. Я сказал прикрой, а не в спину его. по мне сказали. Опа. Так, осталось... О, здесь. я нашел дробовик. Кому нужен дробовик? Я нашел токен. О, дай мне дробашку, ч ⁇ дробашку? Блять, я походу дробаш. я зря его нашел, блять! Страшно, вырубай! Не даже дробашку, я тебя пристрелю. Я так понял, танк, да, вот за Ну да, слушай, тут позе... Ай, ну бля! Да, слушай, давай пройдем просто мимо. Ай, бля, пацаны, помогите! Помогите, бля, Страшно, блять. Да-на! Бля, да ты дверь, да пули ты за мной эту дверь закрыл? останавливайтесь, Спасибо, пацаны, бля! очень работа, открыть дверь, бля! И танк меня впереди углочить. А что-то тут, бля, херорчик. Да, герор какой. Так, неужели, неужели мы прошли первую главу? Ну, вступ... что ну что, победа и глава? Ну что-то мы проходили, я думаю, что тут -то из-за того и просто бегаете все. <связываю> <связываю> <связываю> а На нахуй, захуйняй! <связываю> На, блять. Так, тут все есть да? винтовка. <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> Правильно, Данька, нахуй закрываем! Забегай! Данька, забегай, блядь! Видел? <свит> <свит> <свит> <свит> Посмотри наверх. <свит> Давай, прыгай. <свит> <свит> Писька не доросла. <свит> не доросла. <свит> <Просто> <свит> Ты, блядь, пиздец, конечно. Я просто хуею от тебя, блядь. Нет, э -э Покажи, я дай. должен. Дай я должен прыгать. <свит> да. Ха-ха-ха-ха! Это было охуенно! Это было охуенно! Прыгай! Ты, блядь, меня убить ли хочешь? Да. Разгоняйся! Не тот портал! Блять, вс зависло. Да, у меня тоже. Э, давай, не, не, не, не отвисай, пожалуйста. Сука. Не отвисай, не зависай дальше, блядь. Не висни, не висни, не надо. Бля, бля. Пизда. Надо немножко разбавиться по идее. Не сегодня. Сегодня мы должны добить порту, блядь. Да надо больше и патроны взять кому-нибудь, это о, я, блядь, это я первый не взял. Вижу, я в кафешку. Ферми. Один возле парковка. заправка. один надо собирать. Я откинулся. Да, как так. Эй, д блять, да ну нахуй! Что за хуйня? Это стрелять не могу. Два заложника есть. господи, для да этих заложников, блядь, накрафтить так некуть. Накрафтить заложников, блять. Походу только здесь такая -то хуя <мыл> есть. Крафт заложник. Чтобы крафтить заложников, надо три палки и два камня. <мыл> <мыл> Спонтанно это скетчи. А я основной терый, сюжет... О, ты на диване разлевался, нихуя себе. Я убью заложника Спасибо. Ну вы бы хотя бы это. Тут ставка, еще я один делаю. О, ну, Мы здесь хотят тоже бабушку, так, собираем, так, не назимаем. Метки. Ай, ай, ай, кто он мне так больно? Больно. Вечером еще нет. Ай! Сука! Бля, вот ты здравоохранет эти дед, скаплочка. Заметьте, ток на очень плотно. Прикиньте, на вандаум творить. Бля, я приду, представляю, я сейчас. Блядь, и приходит там Я не что дю дю я Как охуенно. Блядь. Да. Замечательно. Голян да. задолбался меня уже поднимать. Да, я ну, задолбал, к, да? к, к, к, к вам щиты нет. бегут. Нет. О, да. это, это, а тут все просто. Вперед полетишь. Я вот тоже ищу карточку до сих пор, найти не могу. Туалеты можно нет. открыть, проверить, пожалуйста. Блять, понятно. Стой, стой, стой. В смысле я недостаточно убедителя? Я. Я.. Я сейчас убедителя. Харизма не та, блядь. Блять, а у меня два патрона. Ай, все, пизда. А я пошел дальше искать карты. Ай, блять, пизда мне. <свес> Айяяяяяяяяяяяяяяяяяи Пока есть твоя.. Пuego стоять.. Убираю ты херой я.. Убегаем убегаем убегаем <свес> Я не успе... успел, успел. Успел.. Успел, блять... Вау... Няш очко жим, блять Ты карточку нашел? Нет, я ее дальше искать Аа, ну я с тобой А че мы скрываться не будем? Будем Да уже скрыться можно в канализации Уже нужно Сначала... Надо найти карточку. Да вы мазахисты. Да. <сёк> а, да, мы погнали отсюда. Тут фамилия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как <сёк> ты <сёк> залетел? Так. А, блядь. Оля, ты там прыгнули? Это что, это хилки? Нет, это, <сёк> короче, жгуты вот так. Ой-ой. Блять, да ты охуел со спины-то, крыса ты-то такая, блять Да хуй да рёшь-то, заткнись тихо Не говори Это я тебе говорю Да меня током бьёт Да подожди, я перезалежу, Покайфуй пока, да? Всё, блять, в Погнали, погнали нахуй, блять, а меня да ты нужен, валим Валим, А что за рулем? А в смысле скройтесь на дай. вертолете? Дай я за руль сяду А, я за рулем, блядь Блядь... А? <сес2> ты можешь слезть? <сес2> блядь! Ебать! <сес2> вот этого пидора я просто не заметил Ну как? Да блять, ты, ты меня в рот. Да поднимаю я тебя. Что, а. давай, куда, что? Подись. Вот. давай. Кто? А ты что стоишь, Тупа когда она. мы на лодке едем? Я? Да. тебе нормально, да? Ты уверен в том, то что ты не упадешь, да? Мне удобно. Мне удобно. Иди сюда, ты упадешь. Блин, у меня вопрос. Как так получается, что Серега вообще без броника почти что в одном легком бронике? У <сихот> меня талант <сихот> на... У меня талант на баллиптические титули. У Это... него харизма <сихот> хорошая. А Армор выше. Просто Свят падает на ниху делать в втором с конца бронежилете. У меня просто с конца. Последним брони. У меня с конца. У меня просто два с на лявы на офшоры 63 тысячи, блин, же этот. А, тебе тоже засчиталось? Я б тебе вообще ни хера не дал, ты с нами не улетал. Я по трубам полз, блядь. Да фиди, что в следующий раз ты будешь играть. Да, свят, так и будет. <свес> а я еще тебе насруб на голову. Бля, <свес> <свес> <свес> <Блять>, добрый пиздец. <свес> <свес> Ибо нехуй был таким модаком. Вы могли меня в конце <свес> просто заспаунить рядышком. Снова пятница и снова выпуск Джек. Сегодня я решил подбить хвосты, закрыть некоторые сюжетные линии из предыдущих роликов, ну и просто почистить жесткий диск. Если вам понравилось данное видео, подпишитесь на канал и поставьте пальчик вверх. Увидимся в следующую пятницу, играем только в хорошие игры, всем удачи и пока!